А, всем привет, прессом макс риск мы продолжаем а, собрать благотворительный фонд вот так он выглядит для благотворительной стена что получают, а мы получаем награду очень даже вкусный лайк подписка, чтобы не просто там ролики Раз, два. то карта которую я выиграл отлично люблю такие карты знаете то чувство что каждый карта изменяется 20 минут и там на 10 минут, на 15 минут, не, на 15 минут я сейчас разыграть начну. соответственно, где там 30 минут, может даже по-разному, все по-разному, все по-разному, когда я понял, та карта, где я тут начинал все, как я победил, я тут выиграл каждую игру, ну, может, там, проигрывал тоже, считается, на... как выигрывать, покажу в деле, смотри до конца, рассказывать буду, только не так уж классно чтобы ты досмотрел до Ну так рассказывай на ютубе, хочешь быть ютубером, рассказывай как угодно, чтобы они не поняли, а ты смотри а они смотрели до конца, чтоб тебя вспоминали а, чтобы ты был хороший, И все в этом ютюбе. Поэтому так нужно делать. А если вдруг вы ютубер, то классно, сразиться с вами будет честным. будем сражаться с вами на 10 нет, мне даже больше. До конца смерти. Не, вот они пугают, до конца смерти. Ух, уже бесконечно. Так, так же Это же бесконечность. А, он закончится в тысячном году, то есть тысячи год лет будет жить наш канал, потом умрет, в случае вот там, я того, что они будут в интернете и все будут говорить, youtube это плохая штука. Ну, будущее такое рассказывает. Лучше не смотрите на будущее, ролики Будущие ролики не стрикивать, такие очень-очень классные. Так, пошли разыграть его тактику. Мне, а, слишком мало больно. Он знает, что мы тут бегаем. Нужно строить базу. Ну, о, okay. ну, строим базу. 400 монет. Блин, ну, факел, блин, пугает. Ну, блин, ну, он мацинков. ну, Ну, ну, ну, что это такое? Покажи. Попал, кстати. Попался. Попался видите вот тут некрасиво ладно ладно ладно голем перебор фарбоус а потом глимася отлично ускоряем эм, строительство а потом уже скорость потом сами увидите когда я это сделаю туда вам и помогу пока что смотрите за роликами так, давайте призываем, призываем, кучу кучу, куй призываем. 8 секунд ждем. Призываем, фарбул, защита атака, прозвища то Так, ну что, пошли, типа, вовненник. Возможно, там будет враг, а мы таки деп, деп, играем. Будет вообще классно. Так, все, Враг, может быть, тут. Может быть, там. Враг. Нам уже колем, понял, понял уже. Так, помогаем, помогаем. Давайте еще. Никого. Конечно, никого. Сейчас начало игры. Кто будем вообще так делать? Я. Ясно. Я тоже так любил раньше делать, но сейчас нужно Так. Никого. Может быть, враг тут? Я хочу знать, какое у него преимущество. Он строится? Да, строится. Отлично. Отлично. Хорошо, что он строит. Потому что у него мало войск будет. Он ä, все тратит ресурсы на это все. Это очень классно. Так, окей. Кладничный. Ломать, ломать. Давайте сапожки. Чем больше тем лучше. Сапожки, для того, чтобы по-быстрому не и Быстро ресурсы давали. Так, я понял, где базу на голямчик. Сюда иди, прав. Пугатик. Парбок здесь давай. Здесь, знаете, фарбов здесь подходит. Инжен здесь подходит. Защита здесь, потому что агант. Гигант ли так сильный. Логично. Так, давай. ну что как там база тут они покажут поэтому вернись обратно на базу. скорость не хоть я хочу купить новую базу здесь построить базу и высосать все конечно конечно Пойдем красиво. У нас конечно разработчики, что конечно Дизайн конечно конечно войска конечно конечно конечно конечно конечно Не разник хай будет здесь почему-то. Так, вот там строить, красавчики. Галима. Ну, в принципе, можно уже атаковать. Ну, атакуйте, атакуйте. Проверьте, как там делать. Брагана. Окей? Нет. Галима еще один здесь ходит. Ну вот меня. Ладно. Это будет просто план. Ускорим скучно и, а и так уже максимум дракова, да, уже что хоть не делать да пошли узнаем здесь Нет. да а здесь атаковать вот так вот так фарбол так, так, такая так, так. Давай, давай, нажимай на кнопку. Майка, oh что такое? Что такое, реально? Ну что, помощно? Не дай шанс. Мне не дай шанс. Фарболы, отлично. Я не знаю, что у меня такое. Но реально, реально, у меня слишком сильно. О, нет, о, нет, нет, нет. нет. Ганим рубай его, давай, не красава брак, что тут да ну тебя с чего думал? А куча казан стоит. Давай, давай, дома, здесь куча казан. Мариально меня врубил уже врубил. Назад на базу. Ну, в принципе, может, да, на базу. на базу. надо о том, что уже ждет поздно, в этом рубай. Извините, рубай. Так как? помочь. поможет. Окей. Так. У нас нужно спорщину. Пойдем по Я вот не знаю, как вы Вот у кого может стоять. эти вот Там Вот эти атака данные. Маленькие. Атака, битя. атака, Лоу, лоу, что-то не могу еще. Ага, у него скорость тоже. Мне это не плохо. Ну, может, так ладно. Ну, блин, вот твою ж какую лука как это так? Подожди, подожди, подожди, подожди, пожалуйста подожди, -во -во. вот, вот, вот, вот, вот. подожди, Я проснусь, к ним, а там чуть-чуть потом Вот, точку, давай быстрее. Что, давай, давай, давай, давай, давай. Наверное, он целую карту захватил. Ну, понял. Он тоже будет захватывать читал. Ага. ага. Э -э -э -э. хочу строить, построить сразу ага. Не там построим, поздно. Пара на В принципе, открутить. Крутя. Ага, он пришел своей ордой. Блин, а реально тащит Бро, как ты делаешь? Может не надо так делать? Эй, диктант, обрубайся. Базу. Да же не блин, блин? же не нормально, чувак. Куча пульс пускает всем. Да, Я не знаю, как его предпристоять. У нас не так лодом. Трямон да, к нам пошел. Ну, крышка, знаешь. Мы пришли снимать, нему отдавать, а он у нас такой вот те Пошел. Ого, блин, 7 уровня. На этом прокачано. По цель не в этом. Наши Больше ресурсов. Больше ресурсов. Ну тут еще раз построил. Не знаю, нахуй это, отходов. Это карабные поражения такие, как я понял. Нет, так как я понял. Можно новую точку построить? -то Один губник по 10, пожалуйста. Там разведку по 10 аппаратов. Если вот, есть нет, не шанс, только таким способом окармливать. Ой, не только ты нас спасешь один переход я в на, на тут база строим мы возвращаемся потом мы не строим такой такой стоп чувак ну подожди давай отдохнем на голову Хоть один гоблин, выживай Живи, живи. Если возможно, и там строй по секунды мало Сейчас он говорит, будет плохо Он такой, а что ты да, не сдаёшься? куда они сдаются Спасибо, что они измерз Зуба. Отлично, сэкономил. Друзья, так играйте. Он Такой, что я, а, где Макс Виск? Такой, я там стою по кашу. Он такой понял, убью. Потом, где я ему? Экономика сейчас разрушится, точнее, увеличится. Я считаю, что пора уже обратно воевать, захватывать свои замки. Давай, четвец. Знаю, что там просто пока а он тоже выполняет квест уже ты тоже чувак упал выполняет квест я тоже выполняю окей враг понял что я А это хуйте не работайте я понял. стройте консорб он понял окей сделать не мешай мне не мешай тебе не -а. я пойду сюда в казарму тебя будет крыша пошли проверь тут да даже если он собирает больше у меня не близ разницы, он уже тут наполнен. Окей. просто киптык на да? неакаш это понятно не -а. Ну думаю хватит минералов... Минерал. Так, хочешь. В принципе, я тоже хочу минералы собрать. Потом уже что-то ново построить. После реально что еще? Я, я не против. Может... Это даже не надо ремонт тоже они там нам нападали и все ремонт и до конца чтобы было больше минералов конечно давай, давай копайте каждое копание это очень важно все что ли вам понял В принципе, он принципе а так вытянули когда он там да? а мы там У меня ускоришь закончится. Ускорим, что не видно. А ускорим, тут что-нибудь, да. А, сутки, что. Эм. Ладно. Всем удачи, пока.